Как неопытному художнику лучше нарисовать портрет с натуры? А по фотографии заказчика или самому сфотографировать модель? Спасибо. Самому сфотографировать модель в первую очередь. Потому что э, те фотографии, которые есть у заказчика, как правило, они не решают художественные задачи. Фотографы у них свои, свои причуды, свои, свои задачи, свои цели. Вот. А у живописи свои. Поэтому лучше... Лучше всего взять какую-то живопись портретную, которая вам нравится у одного-двух художников, других, ну каких-то вот художников, которые вам точно нравятся, и пройти аналогичные, сделать съемку аналогичных задач с модели, или, ну, с модели, да, прямо аналогии сделать. В любом случае, у вас будет другой антураж, у вас будет другая одежда, но освещенность, подача фигуры композиционно и прочее, и пластика фигуры, лучше сделайте аналогию. Все равно аналогия уйдет в сторону от, от того, от, с которого вы делали. Вернее, вы, вы сделаете другое все равно. Поэтому пользуйтесь аналогиями. В том числе освещенности. Но если заказчик такой, что его не вытащишь, ни, ни... ну как правило, муж приходит говорит, напишите мне жену, и вот фотографии, я хочу сделать ей сюрприз. Если сделается фотосессия, то, конечно, сюрприз уже не тот, поэтому приходится исходить из данности. Ну вот, прекрасный художник Олегов. у него фотосессии, это еще один портрет, жен... Так работает с моделью, чтобы вот так сфотографировать. Ну, в Испании, понятно, свет прекрасный. Цвет, свет. Он так э, подготавливает материал, чтобы с него написать, что вот у него, всмотритесь, там есть где-то его видео, как он с моделью работает. Очень-очень активно работает. То есть не абы как. А ну вот, вот здесь вот встань, сейчас тебе еще... Нет, не так. Идет, фотографирует. Целый день может этому посвящает.